Только в Альфа-Банке получите первые в России альфа-стикеры. Наклейте на телефон и платите, как привыкли, в одно касание. Забронируйте свой альфа-стикер на сайте alphabank.ru. Альфа-Банк. Лучший мобильный банк привет друзья в данном видео я расскажу вам об одном невероятно жутком поступке, совершенным королем преступного мира готэма джокером то что он сделал пожалуй будет похуже убийства или физических пыток клоун выбрал одного конкретного человека и сделал его своим настоящим другом превратив его жизнь в ад но обо всем по порядку кстати друзья напоминаю что вы можете поддержать меня на бусте и получать 3 эксклюзивных ролика в месяц ссылка в описании а еще у меня к вам предложение хотите за? Бористый видос про Человека-паука Тогда давайте наберем 30 тысяч лайков На этом ролике И я выпущу его уже на этой неделе Давай, давай, давай, паутина, давай! Наша история начинается с камеры в психиатрической лечебнице Аркхэм. В ней находился человек по имени Томас Блэккроу. Это был полностью сломленный психический мужчина, который боялся любого шороха и даже вида своей тени. К решеткам его камеры приблизилась медсестра и сказала, что к нему пришел посетитель, один из его давних друзей. От слова «друг» Томми пришел в ужас и начал кричать, что у него вообще нет друзей. Но женщина злобно улыбнулась и сказала, что они есть у всех. Затем события переносятся на пять лет в прошлое. Прошлое. Джокер взломал все телеканалы Готэма и возвестил о том, что скоро он проведет в городе невероятное цирковое шоу. Также он поспешил развеять многочисленные сплетни о себе. Мол, за последние месяцы он кого-то убивал, что то взрывал и прочее бла-бла-бла. Все это было ложью. А если и не было, то клоун сделал это только с одной целью. Чтобы люди улыбались. После Джокер показал одного из зверей своего цирка, Гориллу. На самом деле это был человек в костюме. Клоун обрызгал бедолагу газом и тот залился смехом после чего помер обращаясь к зрителям джокер успокоил их и сказал что цирк искать не нужно он сам их найдет Спустя несколько часов в комнате одного из печатных изданий кипела оживленная дискуссия. Только что прибывший из-за рубежа журналист Томас Блэк Кроу недоумевал, чего это все в городе боялись какого-то глупого клоуна. Присутствующие пытались рассказать ему, что такого опасного в этом преступнике, но Томми не унимался. Для него Джокер был всего лишь спятившим придурком с камерой, которого жители Готэма сами стали считать чем-то большим и сами же возвели вокруг этого фрика культ личности. Томас сказал, что однажды он сидел напротив одного генератора. Генерала, который вырезал 600 собственных людей, вот это было страшно. А какой-то ряженый идиот его не пугает, как и постоянно ловящий его шизик в костюме Дракулы. Поэтому он, Томми Блэк -Кроу, напишет про Джокера разгромную статью, рассказав, кем он является на самом деле. Другие работники газеты начали говорить, что такого делать не стоит, чтобы не провоцировать безумца. Но шеф всех заткнул и сказал, что если Томас хочет принять такой вызов, то так тому и быть. Томас начал собирать информацию. Получив наводку, он отправил к одному из тайных логов клоуна репортер следовал четкому правилу, что любые данные нужно проверять лично так сказать побывать в центре событий по-другому хорошую историю не напишешь проникнув в заброшенное здание томи попал навстречу джокера со своими прихвостнями и стал наблюдать за ними с безопасного расстояния один из преступников начал возмущаться что для выполнения их плана понадобится очень много грузовиков и клеток а взять-то их было негде он предложил грабануть одно хранилище в котором находилось 65 миллионов долларов of. Клоун послушал его и брызнул в лицо мужика жижи, полностью расплавив его. После этого он обратился к другому своему прихвостню, назвав его своим другом. Джокер, угрожая убить его родных, приказал ему найти больше людей для их злодейского плана. Также злодей поблагодарил уже своего мертвого друга за информацию о хранилище. Тут Томас понял, что у клоуна-то друзей вообще нет. Все его прихвостни просто боятся его и выполняют свою работу либо от страха, либо из-за угроз убийства их родных. Репортер невольно усмехнул выдав свое положение Джокеру. Злодею стало любопытно, над чем именно смеялся его пленник. Томи не испугался и ответил, что он понял, что клоун ненавидит всех своих подчиненных и даже не считает их за людей. Все происходящее для него было простым развлечением, игрой, а друзей у него никогда не было, и он был очень одинок. В глазах Джокера промелькнула озорная искорка, и он ответил, что для своего нового приятеля он придумает нечто особенное.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 Правда, договорить клоуну не дали. Появился Бэтмен и Робин. Они скрутили злодеев, а Томми убежал. Клоуна упекли в психушку, а Томас успел написать несколько статей о Джокере, рассказав всему городу, что он был всего лишь одиноким и никчемным шутом, которого не стоило бояться. Год спустя клоун сумел сбежать. Томми не сильно об этом волновался, думая, что через такое количество времени ряженный идет, о нем ничего даже и не вспомнит. Предупреждение коллег он всерьез также не воспринял. Томас направился домой. У него как раз квартировался один его знакомый, и наш герой планировал с ним напиться. Войдя в квартиру, репортер ощутил жуткую вонь, а спустя мгновение нашел своего приятеля. Его изуродованное тело было подвешено на веревках. Томас пришел в ужас, и тут с ним заговорил Джокер. Он сказал, что много думал о его словах про одиночество и про то, что у него нет друзей. Клоун пришел к выводу, что да, у него нет друзей, с которыми можно было бы попить пивка или поговорить о девчонках. Надо было что-то менять. Джокер связал руки тут. Томасу и сказал, что теперь они с ним единственные и настоящие друзья. И он не допустит конкуренции. Вот, например, приятель Томаса встал на пути их дружбы, и клоуну пришлось его устранить. И так будет со всеми. Никто не должен им мешать, ведь их дружба навсегда, и уж теперь-то они повеселятся вдоволь. Клоун обнял Томми и сказал, что они теперь будут часто видеться, а после ушел. Томаса нашли через несколько дней. Джокера к этому моменту опять поймали и упрятали в лечебницу Аркхэм. Однако мужчине от этой новости не полегчало. Он стал сам не свой, и даже уволился с работы. Последующие шесть месяцев Томми жил затворником. Он поменял имя, полиция выдала ему тайную квартиру, на дверь которой испуганный мужчина навесил с десяток замков. Несчастный превратился в параноика и постоянно плакал. Каждую минуту Блэк Кроу ждал, что к нему явится Джокер. И то, чего он боялся больше всего, случилось. Джокер вновь сбежал из Аркхама. Однажды ночью Томми обнаружил, что окно его квартиры открыто. Он схватил нож и стал кричать, чтобы клоун показался, но ему никто не ответил. Бедняга забился в угол и ждал, но в итоге от усталости заснул. Проснувшись через несколько часов, Томас увидел надпись на полу, сделанную кровью. Блэк Кроу начал погружаться в пучину безумия и медленно сходил с ума. Весь следующий год он менял имена и место жительства. Клоун в это время опять загремел за решетку. Томми даже смог познакомиться с девушкой, и они поженились. Однажды он узнал, что Джокер снова сбежал, а значит он скоро его навестит. Мужчина рванул домой, обнаружил клоуна обнимающим его испуганную жену она была в свадебном платье джокер каким-то образом знал все что происходило в жизни его друга в мельчайших деталях а еще он был очень расстроен что его не пригласили на свадьбу у томаса случилась истерика и он попросил чтобы клоун уже наконец убил его и перестал мучить а его жену отпустил джокер же ответил что он никогда в жизни не убьет своего единственного друга поначалу все это было лишь игрой но со временем он понял что томас дополняет его разговаривая с ним клоун Лоуна становилась лучше на душе. По словам Джокера, один лишь томи понимал, как ему одиноко, а потому они больше никогда не расстанутся. Клоун решил преподнести своему другу подарок на свадьбу и стал показывать ему свои последние произведения искусства. После этой встречи Томас окончательно спятил. Он уехал в хижину в лесу, заколотил окна, обзавелся системой видеонаблюдения и оружием. Жена его бросила, но даже тут Джокер нашел его. Сначала Томми получил сообщение от своего друга на автоответчик, а потом клоун появился и сам, утащив приятеля в подвал. Потом он начал показывать свои новые трофеи. Срезанные лица Робина и Бэтгерл. Томас направил на злодея пистолет и выстрелил но из дула полилась вода клоун ко всему подготовился в ответ он пустил в друга усыпляющий газ, и тот уснул. Придя в себя, Блэк Ро вызвал полицию. Но посмотрев записи с камер, они ничего не увидели. Судя по видео, Томас был все это время один. Однако Томми был уверен, что клоун просто почистил за собой следы. В панике он даже выхватил нож, но быстро пришел в себя. Было решено отправить несчастного в психиатрическую лечебницу Аркхэм. Тут Томас провел несколько месяцев. Однажды за ним приехал его приятель из газеты по имени Уоррен. Из-за действий Джокера Готом временно перекрывали. Пока еще была возможность, Ворон хотел уехать в Бостон и взять Томаса с собой, потому что они были друзьями. Но Томми быстро его перебил, сказав, что у него есть только один друг – Джокер. Потом он добавил, что клоун приходит каждую ночь в его комнату, и они разговаривают. Ворон уехал, а Томас вернулся в камеру. Из темноты появилась рука, которая легла на плечо Томми. Мужчина с облегчением вздохнул. Он попросил своего друга больше никогда не покидать его, своего единственного, лучшего друга. Он умолял пообещать, и Джокер дал ему слово. А на сегодня это все.